Он был добрым представителем. И не станут наказывать, хотя они не справились с своей работой. Пойдемте в сокровищную и посмотрите, что можно сделать. Два дня и две ночи Эмир и его казначей считали Дина. Силой присягла, и для камеры жена. Ясно. Чем? Почему не проходишь второй день? Видишь ясно, мы считаем золотой динамик. Никак не сможешь просто читать. Ну как же ты можешь подсчитать, если ты даже в школе не учился? Видишься на этом отцу, позвал своему себя и дел своих работ не давать. Видишься на этом отсутствие. Позвал своего визеря и повелел построить университет и призвал всех бер... берберов и макар... макаранцев учиться наукам. Понял визии его желания. Мансур сам учился математической науке. Как получил диплом, так сразу же и поумнел. С тех пор университ... университет Марокко. foi o casinho.